И снова всем welcome, это снова я, DNGP, я нахожусь в центре переэкзаменовки Фучу. Как вы видите, здесь немноголюдно, потому что выходные, и центр закрыт на данный момент. И я расскажу вам про то, как пересдать на права, все полностью от и до. У меня есть уже об этом видео, но они в достаточно плохом качестве. И они разрозненные. Я решил это все объединить в одно, чтобы было удобно вам смотреть. Хе. Интересно тут Велик Велик поставили на такую подставку подкатку. Итак, начнем с того, что, что вам нужно вначале сделать. Первое наперво вам нужно привести с собой права с, со своей стороны. Желательно, чтобы это были международные права. Ну, такого международного образца. Но если его нету, то любые подойдут. Главное, чтобы они были. Если вы привезли, вы уже можете смело с ними идти и делать перевод. Что я имею в виду под словом «перевод»? Перевод и прав на японский язык. Данный перевод делается в Ассоциации автомобилистов, либо делается в посольстве и заверяется, либо делается... В фирме, которая занимается переводами. И данная фирма выдает вам перевод, который нужно будет заверить на это реально. Вот здесь Красный Крест. Кровь сдают люди. Те, кто сюда приходит. Ну, мы сейчас немного пройдемся. Попробую рассказать, показать. Что-то сегодня народу дохренища да тут. Наверное, какое-то событие или что-то еще. Ну, в принципе, пофигу. Ладно. Не пойдем внутрь. Там снимать нельзя, вы прикиньте, да? Такие японцы, а? Мы продолжим по теме сдачи на право. Вот вы сделали перевод прав на японский язык после этого. Вы идете в регистрационный центр, как так он называется. В общем, туда приезжаете с этим переводом прав, с оригиналом прав, с документами. Это карточка иностранца, паспорт. Это также Хео, это прописка ваша в Японии. Сдаете все эти документы. После этого оплачиваете там пошлину. Я не помню, в районе где-то 2000 она. Оплачиваете пошлину, и вы должны сдать экзамен на компьютере. То есть второй шаг это сдача экзамена на компьютере. Экзамен на компьютере достаточно простой, там 10 вопросов, из них можно ошибиться на 2. Получается, что вы можете спокойно его сдать, тем более, что там ответы «да», «нет». И выбрать даже можно свой язык, если вы не сильны в японском или в английском, вы выбираете свой язык и сдаете на своем языке. Это достаточно упрощает задачу, чем ежели бы вы сдавали на английском или японском. После сдачи экзамена вам говорят результат, что вот вы сдали, например, и направляют вас уже сюда. В общем, направляют вот в этот центр переэкзаменовки Фучу, где вы должны будете подать документы на уже практический экзамен. Подаются документы вот в этом здании, прям заходите внутрь, там стойка регистрации где-то посредине. Вот. И на, на ней вам уже скажут, куда идти, в какой кабинет. Там помимо самого практического экзамена вас заставят пройти небольшую медкомиссию. Это там проверят зрение, слух, ну и там подобное. Ничего сложного нет, проходится очень быстро. После этого вы, после прохождения медкомиссии, поднимаетесь тут на второй этаж, вот в этом вот в этом здании, да, вот на второй этаж поднимаетесь, насколько я помню. И там где-то кабинет, вернее, не кабинет, а окошко с инспекторами, кто регистрирует уже на практический экзамен. Я как делал, у меня сначала было зарегистрировано на автомобиль. Соответственно, вот этот вот трек это для автомобилей. Вот этот вот трек для мотоциклов. А также, ну, и для грузовиков. Вот большой трек это также для грузовиков и автобусов. Вот вы пришли в это окошко к инспектору сказали ему что вот у вас все документы в порядке медкомиссия все пройдено и он вас просит выбирать тип машины на какой будет сдать а там автоматическая или механика и выбрать день сдачи экзамена то есть вы, вы, вы выбираете там по моему вторник и четверг только два дня сдачи Вторник, по-моему, и это не весь день, там, по-моему, с утра до обеда и с обеда до, 4 часов примерно так. Немного на самом деле. Поэтому, если вы учитесь, то вам нужно выгадать какой-то день там, чтобы после учебы приехать или же выбрать, ну, если вы на работе, ну, работаете, то попросить, чтобы вам выдали выходной половину дня, чтобы вам приехать сюда сдать Следовательно, когда вы приезжаете Уже на, в день сдачи экзамена Сам экзамен сдается Вот на этой площадке Вы приезжаете Садитесь там в кабинет Приходит инспектор Ну, экзаменатор Кто будет вас принимать Идет вас по этому треку Сюда на, на площадку, где сдачи Где в автомобиле стоят Уже на этой площадке Вы садитесь там в кабинку И ожидаете как происходит сдача сама вы если вы например выбрали механику В вашей вот группе сколько у вас человек все будут сдавать на одном автомобиле соответственно когда вы приходите там по по списку уже идут там по фамилиям и сначала сдает там человек следующий кто будет сдавать садится с ним же в машину сзади инспектор садится рядом с, с сдающим и вы начинаете движение вот по этому треку, ездите здесь по определенному маршруту, который инспектор вам будет говорить, куда что там поворачивать, куда, куда заезжать и тому подобное. После успешной сдачи, когда вы сюда приезжаете, вам инспектор сразу выписывает такой квиток, где будет написано «сдал» или «не сдал». Если же «сдал», то вы идете с этим квитком уже опять в это же окошко к инспектору на второй этаж, Сдаете этот квиток, и он вам выдает уже ваши права. Права сразу же выдаются, то есть фотографии у них уже есть, вот насколько я помню. Но там, там вас фотографируют в этом же здании, прям есть место, где фотографируют, там фотографии у них будет уже, и вы сможете спокойно получить права. Насколько я помню, в этот же день. Выдаются сначала зеленые права, это права новичка. Зеленые права выдаются всем начинающим водителям, поэтому ничего страшного. Это вполне нормальные права. Они не какие-то там ущербные. Есть некоторые ограничения, но они не особо влияют на передвижение. В общем, есть ограничения, но они несущественные. Ну вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать.